41 день именно столько прошло с того момента, как я выложил последний ролик по F1 в именно карьере не считая мультиплеерного ролика и вот наконец F1 возвращается, мы продолжаем ехать сезон за Тарароса и продолжаем в нем преуспевать что же, третий этап Китай, который собственно отложился очень надолго, почти на полтора месяца в котором, к сожалению, я не прожил даже во второй сегмент что было для меня очень плохо с одной стороны, а с другой стороны... Я могу пойти гарантированно стратегию в один пистоп, но как все было, я отъехал квалификацию в один день и гонку проехал спустя, наверное, неделю. Как-то так. И по итогу я даже не помню, как там по квалификации все прошли и, соответственно, игра еще стимулировала в свой момент то, что все прошли там в третий сегмент на медиуме. То есть, каком же было ожидание от Китая, то, что... Лидеры будут ехать на стратегии двух пистопов, я же э, в своей группе второй десятки смогу ехать на стратегии один пистоп, и соответственно лидеры перемешаются, и за счет этого мы сможем как-то побороться за очень хорошие позиции, но игра симулировала то, что абсолютно все прошли в третий сегмент на медиуме, я не знаю как это работает, но у всех был медиум, соответственно, моя стратегия просто не работала никак. Все были надо стратегии в один пит-стоп, что было очень плохо. Я это причем сознал уже где-то к середине гонки, потому что, ну, у всех были желтые ободки. И мы переходим к старту. Гасну красные огни, я кое-как срываюсь, как обычно, с места. Строп слева от меня тоже очень плохо стартует, но потом начинает потихоньку разгоняться. Позади меня тут же и рак не обходит. Но к улитке я возвращаюсь в позицию и стараюсь как-то выехать на внешнюю траекторию, чтобы по максимуму объехать блидов. Что у меня в принципе получается, я обхожу своего напарника, почти пронялся с Сукинбергом, но не стал лезть в избежание контакта. Также втроем нас, Ликерда Сайенс и Грожан выходят из улитки, Грожана выталкивают, из-за чего он тормозит и тем самым еще блокируют Магнусона и из-за этого я смог обойти его. Ну что же, подводя итоги сорта, в принципе я неплохо прорвался. Уже более-менее мы подъезжаем к первой десятке, а соответственно и к очковой зоне. И желательно все-таки набрать хотя бы пару очков. Хотя да, я все-таки решил, что я смог обойтелировать за счет пистопа, как это у меня обычно было в Китае. Но опять же, про стратегию того, что все всех будет этим пистопом. Вы видите, что абсолютно у всех желтые ободки, и только у Racing Point ободки белые, они едут на харде со старта. По сути это интересная стратегия, поскольку вначале они могут проехать довольно длинный стинт, и уже потом под конец гонки перейти на медиум, чтобы тем самым можно было защищаться. Тут же я еще прошел грошана в тот момент и также еще позади у нас было столкновение Джиминация с Райкинином, и за чего Джиминация в будущем отлетит очень и очень далеко и даже по итогу станет круговым для половины пилотона. Я же продолжил борьбу с Хюркенбергом, но не смог с ним разобраться до третьего круга, когда у нас... Появился ДРС, и уже на обратной прямой со Слипстримом и ДРС пытаюсь до него доехать, но не получается. Но он почему-то начинает защищаться в этот момент, я пролазиваю, соответственно, и спокойно обхожу, даже не вытесняя его. Но он почему-то решил срезать э, именно Апекс, и тем самым у него самый худший вариант выхода из поворота, и я смог еще оторваться от него. Вот, собственно, как это было. Я не знаю, почему он так сделал, хотя место я там оставил еще нормально, и он мог по-нормальному проехать. Да, немного срезав Апекс, но хотя бы по-нормальному выехать из поворота, а не просто его резать нагло. Окей, это его выбор. Спасибо Хюртенбергу за это. На следующем круге я уже догоняю Рикерда. В том же моменте, только уже начинаю играть с Ликьярда. Сначала ухожу вправо, потом перемещаюсь обратно на траекторию влево. И тем самым также прохожу и Рикерда, который также вроде бы срезал эту шикану. Вот ботов Мания в этом повороте резать. еще причем это было видно в прошлых сезонах за Макларом. Потом передо мной был Перес и Норрис. Но, к сожалению, до них доехать мне было очень и очень сложно. Ликьярда также сделал контратаку на меня в Улитке поскольку я очень широко начал в нее заходить, точнее, начал нормально в нее заходить, но потом, по итогу, начал смещаться на внешнюю траекторию, из-за чего Рикерду смог проехать во внутреннюю, но но потом у нас идет вторая часть улитки, и уже я находился на внутренней траектории, также, опять же, вытеснил Рикярдо, из-за чего даже прошел Хюркенберг. Да Перес я все-таки смог доехать, все-таки у меня Medium, у него Hard, но все же постепенно моя резина начинала уже уходить. И да, на прямой, конечно, у меня был ДРС, Липстрим, но Перес... На его рейсинг поинте это, к сожалению, для меня неподходящий противник, у меня довольно сложно с ним бороться, поскольку у них очень хороший болит. они хороши в поворотах, на прямых, тем более за счет Мерседеса, да, его смог пройти, но потом у нас идет вторая зона ДРС, финишная прямая, где без каких-либо проблем пересмог смог вернуть свою позицию, и чем дальше мы ехали, тем больше у него ходило резины, тем больше Перес по сути, получал преимущество счет своего харда, ведь ему надо просто доехать где-то 15-16 кругов и потом просто спокойно перейти на медиум, и даже если я сделаю андеркат, то он мне никак не поможет, поскольку у Переса будет медиум, и соответственно на своем харде я его никак не объеду, даже если я еду сейчас на медиум, я никак его не могу обойти. Также мы еще догнали Льюису, у которого были проблемы с ДВС, из-за он пустил вперед Нориса. Изначально я, кстати, думал, то, что это, опять же, Потос, который просто проклят в моей карьере, потому что в первых этапах у него там на, в Австралии сломался передний диктор, он боролся просто с Вильямсами, а потом у него в Бахрейне просто сказала ДВС. Тут же, в принципе, у него все шло гораздо лучше, чем у Юиса. После своего пистопа я еще выехал позади Льюиса, Смог его обойти в улитке, но, как понимаете, ну, обошел да и обошел. Все-таки он выехал только из питлейна. Так что дальше у меня без проблем каких-либо обойдет. Тут вопрос только, когда он меня обойдет. Я, конечно, решил, то, что окей, поеду пока впереди Льюиса, но в нужный момент для себя я его пропущу, чтобы получить ДРС, либо же слепстрим от него. А возможно и то, и другое сразу. Пока что пучка у меня побудет сзади. Я потихоньку буду ехать, Льюис тоже потихоньку будет ехать. Также у него пофиксилась проблема после пистопа с ДВС, соответственно, он начал ехать быстро, что можно было заметить сразу после того, как меня обойдет. Обойдет он меня как раз в конце второго сектора, перед обратной прямой, точнее, я его даже пущу, чтобы получить от него ДРС и слепстрим, но даже с этим он потихоньку-потихоньку от меня оттяжал. Мерседес все-таки во всей его красе, а у меня чертова Honda. Ну ничего, в скором времени, может быть, мы еще вам покажем, чертовы Мерседесовцы. А пока вези меня, Льюис, давай вперед к Пересу, ведь самая главная для меня задачей было войти его, когда он еще был на пистопе, и постарался его как-то сдержать. Но, к сожалению, он вышел далеко впереди меня, андеркат не удался, у него удался оверкат. Ну и, соответственно, он был на медиуме, и поделать я уже с этим просто ничего не мог. Самое близкое состояние, которое я мог достичь после пистопа, это вот в данный момент, после этого он просто уехал и больше никогда не возвращался, к сожалению. Ну и, соответственно, до конца гонки я примерно так и ехал в город в одиночестве. Просто накатываю круг за кругом, строл позади там немного прорвался за счет того, что у него тоже был медиум, но до меня ему было слишком далеко. Ну и плюс там была какая-то вроде небольшая даже борьба, вот. но к сожалению забыл, забыл посмотреть ее. Ну что же, девятое место, в принципе, неплохо старт с шестнадцатого места, но я ждал, что у лидеров будет другая стратегия, они будут создавать софта и делать ранний пистоп на хард. И тем самым часть лидеров затеряется в трафике, и можно за счет этого будет подняться на, там, на пятую, шестую позицию, как это было в Махларне в первом сезон. Но, окей, два очка есть, и самое главное. И даже итогово можно сказать, что в группе Б я финишировал, грубо говоря, на третьем месте, ведь впереди у меня был только Норрис и Перес которых, к сожалению, я не мог догнать, но в будущем, может быть, мы сможем с ними еще побороться. Ферстаппен у нас выигрывает данную гонку, он лидировал от старта и до финиша, по сути. Никто ему ничего не мог противопоставить, хотя, казалось бы, Honda и прямые это две несовместимые вещи в карьере. Мерседес и Феррари должны быть быстрее, но... Как оказалось, все-таки Рэдбулу еще может. На втором месте у нас приехал Фин, который наконец-то добрался до подиума и даже до конца гонки на нормальной позиции для себя. Третье место у нас занял Феттель. Тоже неплохой для него результат. Ну и будем потихоньку смотреть, как у нас будет развиваться чемпионат. Ведь Льюис у нас выиграл две гонки. Подряд первые. И вот в данной гонке он как-то очень сильно провалился за счет проблем с ДВС. И смог финишировать только на пятом месте, обогнав Гасли еще до финиша, Кайсу, если бы не проблема с ДВС во первой половине гонки, может быть он финишировал бы и на первом месте, кто знает. Два сошедших у нас был, это Граждан и Перес по проблемам с ДВС, третий этап как обычно, но в принципе у нас третий этап и уже ДВС за 50%, что очень-очень плохо, это означает то, что надо быстро качать еще и износустойчивость, поскольку движки будут очень быстро уходить, но пока что я помню еще свой план и придерживаюсь его. Это прокачка именно аэродинамики, то есть вкладывание в нее пока ресурсов. Конечно, пока мы не имеем апгрейдов, но уже начиная с Испании, мы начнем уже апгрейдить свой болит, поскольку будут скидки к этому моменту взяты в 3, и соответственно отдел качества тоже взят в 4. И у нас уже будут детали приходить 100% вероятностью. Ну и также мы сможем еще откладывать на другие отделы, и также заняться износа устойчивостью, Ведь с этим в данный момент у нас будут проблемы большие. По крайней мере, пока мы не прокачаем устойчивость двигателя. Собственно, беру отдел качества уже на единичку, ну и на следующем этапе мы, мы возьмем уже в двойку. Командная цель, которую можно сделать только в Баку, не зная свой прошлый опыт на Баку, я скажу то, что это будет очень сложная задача. Но посмотрим, как она пойдет. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, пока-пока и удачи вам.